Ты что делаешь? Да спина болит. Так давай массаж сделай. Ну, ты, я тебя знаю, сразу спина, потом жопа, потом грудь, потом. А? Ага. Давай.